Шок, наверное, для меня. Это закон, который принят, если не ошибаюсь, 6 июня. Это изменение в знаменитый 6 ФКЗ, который продли предлагает продлить действие особого режима до 2025 года. То есть должен был он действовать до 2023, теперь просят до 2025. В чем там ну, суть? В том, что во вводе всевозможного, Возможных строительств, у которых разрешения еще украинские, э -э, с помощью регулирования нашего внутреннего, то есть когда наша исполнительная власть может своими решениями э принимать вот эти вот прекрасные стройки. Обратите внимание Инициаторы, на да. инициаторов этого да, да, закона, да. среди них Дмитрий Анатольевич Белик, вот является автором этого закона. Я предлагаю надеть наушники, и мы с вами позвоним, сами знаете, кому. У нас есть э, Вячеслав Николаевич Горелов, э, глава э, комитета профильного законодательного собрания, которого мы сейчас попросим ну, как-то отреагировать, откомментировать. Это плюс, это минус. Надо радоваться. Кому надо радоваться? Кому надо напрягаться? В общем, что произошло? Почему так тихо? Алло. Алло, Вячеслав Алло. Николаевич. Алло. Здравствуйте. Слышно? Да, э, да, Форпост, очень хорошо. форпост беспокоит вас. мой в прямом эфире. Вячеслав Николаевич, абсолютно. Обсуждаем изменения в знаменитой ШТО ФКЗ. Как вы оцениваете? Кому радоваться? Кому огорчаться? Как реагировать? Катя, ну очень хорошо, что вы предупредили меня о том, что мы находимся в прямом эфире. Это позволит мне не использовать ненормативную лексику. я постараюсь оставаться в рамках парламентских вооружений. Это первое. Теперь второе. Обратите, пожалуйста, внимание на ту скорость, с которой принимается этот проект закона. 6 июня состоялось принятие его в первом чтении, а... Поправки ожидаются до 20 июня и в течение месяца, как это обычно бывает, а в течение двух недель. Совершенно понятно, что за это время ни один из субъектов не успеет отработать эти поправки, утвердить их постановлением там, и так далее. Фактически это означает, что а, есть кто-то или что-то, кто или что, буквально в смысле этого слова, проламывает этот законопроект. Он кому-то очень угу. А это само по себе уже является индикатором того, что все там не все уже получится. Теперь, что касается сути законопроекта, она, эта самая суть, разбивается на две части. Первая часть – особенности. Я уже много раз говорил, необходимо заканчивать особенностями регулирования земельных отношений в городе Севастополь. Переходить на нормальную, консистентную систему земельных правоотношений, которые установлены российским законодательством. Любая система, даже несовершенная, всегда выше, чем отсутствие системы. Вот нас снова толкают на два года еще в это самое отсутствие системы. А это означает, что есть возможность у тех людей, которые умеют пользоваться отсутствием системой, получить свои дивиденды. Ну, условно говоря, вот, вот таким вот образом. И, -и. И хочу запомнить, что уже в 2018 году даже при Орсянниках было сказано, что Севастополь за то, чтобы особенности прекратили свое действие на территории города Севастополя. И в 2018 году продление особенностей протолкнул Крым. Он говорил о том, что у нас территория больше, чем у Севастополя, мы не успели здесь отрегулировать, поэтому давайте мы их продлим. А на этот раз депутат законодательного закон, э, Госдумы от Севастополя судился в их с определенными персонажами из парламента Республики Крым, и они там вместе подготовили вот такой проект закона, повергающий Севастополь э, в отсутствие системы. Это первая часть. Но это как бы даже полбеды, основная беда заключается там вот в чем. Помимо этого, продление особенности регулирования земельных отношений, тут 1 января 2025 года, там теперь записан а, пункт, если не ошибаюсь, 1.5. А о чем он говорит? Он говорит о том, что субъектам, а именно Республики Крым и города, и города Севастополя предоставлено право регулировать отношения, которые возникли в отношении объектов капитального строительства, возведенных вниманием с нарушением законодательства Российской Федерации, mm -hmm. Mm -hmm. законодательства Республики Крым и города Севастополя. Все как мы любим, и у нас да, этого много. Любим. Даже в отношении, даже в отношении тех земельных участков, на которых эти объекты появились вопреки виду разрешенного использования земельного участка, там правда, сделано некоторый эксцес, со в случае согласования этих законов, которые субъектовых, которые могут приниматься уполномоченным уполном, федеральным властям. То есть это в данном случае рост реестра. Но мы прекрасно теперь понимаем, что следующим этапом, следующим шагом будет появление некоторых законопроектов и очередная атака на парламент Республики Крым и на Заксобрание города Севастополя в отношении некоторых вот таких вот законов, которые теперь субъекты могут принять во исполнении вот этой федеральной нормы. А какие эти законопроекты будут? Вот теперь будем смотреть. Это очень опасная тенденция, очень нехорошая тенденция. Совершенно понятно, что кому-то она очень выгодна. Я крайне осторожно к этому uh -huh. законопроекту отношусь и считаю, что его, скорее всего, исключительно вреден и приведет к очень негативным последствиям для Крыма и для Севастополя. При этом вот, это первом вот он крайне. уже принят. Спасибо, Вячеслав Николаевич. Он уже принят. Более того, он первым, перед первым чтением, если не сильно ошибаюсь, не поступал за собрание Севастополя. Не Я поступал. тоже увидела его, ну вот, наверное, так же, как и вы, внезапно. Да? Спасибо большое, да. спасибо.